Сегодня так прелестно просто насадите зуба. С с день рождения, принцесса. Этот день ты так ждала. Ведь сегодня в самом деле ты принцесса. Все вокруг, все, что ты не захотела, выполняют. Лучше слуг. Знаешь, разные принцессы в мире есть. Я верю, ты среди них на первом месте. Ты как ангел доброты. С тем конфе плачет, с другом Быстро помириться. Вот что быть принцессой значит. быть принцесса, Ты такую и сегодня, И весь год. Самый милый, Самый добрый. Пусть тебе во всем везет. Платье, туфли, украшеньки На тебе не честь похвал. Твой сегодня день рождения Во дворце сегодня Бал! Всем король гостей созвал. У принцессы день рождения. Музыкой полен зал. И нашел на бал. Просите поздравь.